Следующее это, это дропшиппинг. Дроп Где мне уже бы тут написать? Давайте я вот здесь напишу, все-таки мы уместим все на одном месте. Дропшиппинг. Ну, дропшип, Пишу понятно <coughs> Что такое дропшиппинг? В принципе, это как партнерские программы. Только смотрите, принцип какой? Вы вот в партнерской программе регистрируетесь, продаете какие-то инфопродукты, какие-то услуги. Да? Здесь вы продаете как бы сам от себя. да, То есть продали человеку, взяли у него деньги, затем у них взяли, ссылку на товар перенаправили человека к ним, и они уже отправляют. Что вы получаете? Вы получаете клиентскую базу. Здесь вы продали там один продукт автора, здесь второй, здесь третий. То есть они остались клиенту авторов. Здесь вы клиентскую базу всю себе набираете. Продали что-то, да, например, вот какой-то тренинг продали, мой тренинг продали. Владислав, я продал ваш тренинг, можете ссылочку, пожалуйста, прислать, да. Присылаю ссылку, он мне отдает 50% в комиссию, то есть вы говорите, но клиент тут остался. Он может ему другие продукты какие-то информационные продавать. Может что-то другое, то есть вы набираете тем самым клиентскую базу. Вот в России сейчас это, и вообще в, в странах СНГ, вообще практически не развита. Это западная фишка, западная технология, ее можно использовать. Поэтому в интернете сейчас уже как бы есть информация, которую можно использовать. Thank mm -hmm. you.